Друзья, если вы хоть раз задумались, а нужна ли мне батарейная ручка, вот вам три причины, зачем она может вам понадобиться. Первая причина – питание. В батарейную ручку можно поставить второй аккумулятор, либо можно поставить 6 пальчиков батареек, либо интересный финт для тех, кто снимает видео. Это в один слот вы ставите аккумулятор, а во второй вы ставите пустышку, которая идет питанием в сеть. Таким образом вы питаете камеру от сети, но второй аккумулятор является предохранителем, если вдруг у вас будет перепады с напряжением, ваша камера не выключится, ваш видеофайл точно продолжится и запишется на карточку, а не улетит в безызвестность. Пункт второй это дублирование органов управления. Зачем это надо? Для того, чтобы при съемке в портретном режиме вам не выворачивать руку, а вы могли бы перехватиться на дублирование этих кнопок и снимать в привычном положении. Казалось бы, мелочь, но при съемке по несколько часов вертикальных фотографий, например, при съемке портретов или на съемках показов, там, где постоянно снимаются вертикальные фотографии моделей в полный рост на подиуме, ваша рука вам скажет спасибо за приобретение дополнительной ручки. Третий пункт. Здесь и плюс, и минус. Это размер и вес. Минусы очевидны. Камера становится больше, камера становится тяжелее, но из плюсов это за счет размеров ваша камера выглядит солидней и для некоторых клиентов вы выглядите более профессионально, а дополнительный вес улучшает балансировку с некоторыми тяжелыми объективами. А это значит в конце съемочного дня ваши руки не так устанут. На этом у меня все, пока!